Образования Российской Федерации 1922 года был основан московский трофяной институт. Тверской политехнический институт получил статус университета. И Добрый день! Добрый день, уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты, ну и, конечно же, наши уважаемые ветераны Тверского государственного технического университета. Уважаемый Андрей Викторович, сердечно поздравляем со столетием и юбилей очень серьезный Тверского Калининского государственного технического университета. Наш университет справляет столетний юбилей. Конечно, мы все эти годы развивались, открывались новые направления, специальности. Мы вошли в ведущие российские, международные рейтинги. И сегодня это крупный научно-образовательный центр Верхневолжья. У нас обучается более 6 тысяч студентов. Около 300... Преподаватели имеют степени доктора и кандидата наук. В течение года мы заключаем более 80 договоров с различными предприятиями, организациями реального сектора экономики и органами государственной власти местного самоуправления на проведение НИОКР, различных научно-технических, производственно-технических экспертиз, и проведение исследований, ну, скажем, экологического, психологического характера. Объемы научных исследований ежегодно растут, объемы публикационной активности тоже растут, в инновационной деятельности принимают участие и студенты. Например, в прошлом году было подано 67 заявок на объекты интеллектуальной собственности, было получено 62 охранных документа. Сегодня, в этот день, я хочу поблагодарить руководителей области, города за внимание и за поддержку нашего университета. Ну, а всех вас, дорогие коллеги, я поздравляю с этим прекрасным юбилеем, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в ваших добрых делах.